Головная боль ⁇ распространенный симптом невроза. У одной моей клиентки это доходило даже до нервных прострелов в голове, а у другой клиентки до мигрений сауры. Это когда возникают сенсорные, зрительные изменения при головной боли. В этом видео мы разберемся, как возникает этот симптом и поймем, как от него избавиться. Поэтому досмотрите это видео до конца. Нужно определиться, что за ощущения вы испытываете, потому что при неврозе возникает ряд симптомов в голове, и каждый из них можно назвать головной болью. К ним относятся печет затылок, стягивает макушку, сдавливает виски, ощущение наполненности в голове, напряжение в голове, давление в голове. Но какие бы ни были у вас ощущения, важно понимать, что это всего лишь симптомы тревоги при ситуативной и фоновой тревоге у вас происходит следующий процесс: тревога возникает на эмоциональном уровне, после чего ваш мозг дает сигнал надпочечникам на выброс адреналина и таким образом запускает множество процессов вегетативной нервной системы и часть из них как раз влияет на появление головной боли. В первую очередь у нас появляется напряжение в мышцах а именно в мышцах шеи, что в свою очередь оказывает влияние на кровоток головы и формирование шейного остеохондроза. Во-вторых, происходит гипервентиляция легких, которая приводит к сдавленности в висках и шуму в ушах. В-третьих, повышается давление за счет ускорения сердцебиения на фоне выброса адреналина. Все эти процессы в сумме провоцируют различные дискомфортные ощущения в голове, которые мы называем головной болью. Как только у вас появляется головная боль, после этого вы начинаете прислушиваться к ощущениям в голове, что приводит к тому, что наше восприятие этих ощущений усиливает сами ощущения. То есть мы гораздо сильнее чувствуем головную боль, потому что на ней сосредоточены. И гораздо сильнее начинаем чувствовать любые изменения, в ощущениях в голове. Как-то клиент рассказывал, что испытывал постоянную головную боль, кроме как когда был чем-то занят по работе. В эти моменты он ее не ощущал, но как только отвлекался от работы и прислушивался к ощущениям, головная боль тут же у него возникала. Если головная боль вызвана выбросом адреналина из-за тревоги, то как она может длиться часами или даже весь день? А все дело в том, что сама головная боль становится источником дополнительной тревоги. Тут есть несколько вариантов. Например, вы можете воспринимать постоянно возникающую головную боль как признак проблем с психикой или проблем со здоровьем. То есть вы воспринимаете саму головную боль как опасную. Или можете переживать, что головная боль никогда не пройдет или можете переживать, что постоянная головная боль приведет вас к серьезным проблемам со здоровьем, или к сумасшествию, или потере контроля. Если у вас возникает вторичная тревога на головную боль, то вы создаете таким образом определенную последовательность. Сначала возникает тревога извне и создает небольшие изменения в ощущениях в голове. Ваша сосредоточенность на ощущениях усиливает ваше восприятие этих ощущений, после чего возникает вторичная тревога на саму головную боль. И таким образом головная боль усиливается и поддерживается длительное время вторичной тревогой. Это объясняет то, как вы можете несколько часов или даже дней ходить с головной болью. Итак, давайте подведем промежуточные итоги. Есть три причины постоянных головных болей при неврозе. Это симптомы тревоги, сосредоточенность на ощущениях и вторичная тревога за головную боль. Эти причины влияют на вас одновременно, но при этом идут последовательно, а также имеют взаимосвязь между собой. Убрав все эти причины, мы как раз уберем саму головную боль. Но перед тем, как мы приступим к избавлению от головной боли, нужно определиться, с чем нужно работать, а с чем работать не нужно. Например, сосредоточенность на ощущениях в голове связана со страхом появления головной боли, то есть с вторичной тревогой на саму головную боль. Поэтому сосредоточенностью на ощущениях работать не нужно. Она пройдет сама, как только пройдет тревога за головную боль. Часто бывает, что один симптом перестает тревожить. Но после этого вы переключаетесь на другой симптом, который раньше не тревожил, а теперь стал. Это происходит потому, что при неврозе возникает множество симптомов. Поэтому головная боль всего лишь один из них. Мы уже с вами знаем, что причиной головной боли является тревога, которая возникла вовне. И тревога, возникшая на саму головную боль. Но вы должны запомнить, что в любой момент, когда возникает тревога, и неважно, внешняя она или за симптомы, всегда есть события, на которые вы тревогой среагировали. Количество таких событий называется тревожными событиями. Тревога за саму головную боль является таким же тревожным событием, как и любое другое. Поэтому нам нужно понять, чтобы избавиться от головной боли, нужно убрать тревожные события, которые приводят к ее появлению. Но избегать такие события просто невозможно, потому что мы всегда что-то вспоминаем или думаем о будущем. Поэтому, чтобы избавиться от тревожных событий, нам нужно научиться менять к ним ваше восприятие. Для этого нужно научиться фиксировать и разбирать тревожные события. В конце этого видео я расскажу вам, как это сделать. Но это долгосрочный способ решения проблемы на уровне вашего восприятия. Также вы можете начать прием успокоительных или антидепрессантов. Такие препараты блокируют выброс адреналина и не дают симптомам проявляться на физическом уровне, что также может убрать вашу головную боль. Однако важно понимать, что препараты не лечение проблемы, а только временное снятие симптомов для повышения вашего уровня комфорта. Также при работе с вашей тревожностью рекомендую начать заниматься спортом так как ваши мышцы длительное время находятся в нервном напряжении, а при занятии спортом они сильно напрягаются и потом переходят в расслабленное состояние. И таким образом вы сможете снять то самое нервное напряжение. Для вас я записал обучающий видеокурс, где подробно рассказываю, как снижать тревожность за счет изменения восприятия к тревожным событиям. Ссылка есть в описании под этим видео. Но запомните одну вещь. С симптомами невроза напрямую работать бесполезно. Они пройдут только тогда, когда пройдет тревога, которая эти симптомы провоцирует. На этом у меня все. Всем пока.